Здравствуйте, дорогие друзья. Это легкий понедельник. меня зовут Игорь, и со мной Алла Заднепровская, коуч первых лиц, и просто волшебница Алла. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте всем. Хочу обратить ваше внимание на то, что в прошлой программе, когда меня не было, вам выпал квант радости, Алла. И я да. это воспринял, что э, как мое присутствие вам приносит радость, так и мое отсутствие. Среди сутки у меня вопрос. Давай. Не всегда же люди приносят нам радость. Вот как к этому относиться? И особенно, если это люди незнакомые, которые только появляются в нашей жизни. Ну, смотря чего мы хотим, понимаешь, относиться мы можем по-разному вообще. Вот очень по-разному. Да, вообще мы имеем право относиться ко всему очень по-разному. И выбирать любой способ проявление этого отношения, тоже имеем на это право. Другое дело, чего мы хотим ну, в отношении этих людей. Чего хотим построить отношения? Хотеть. Не знаю. Да, может, мы хотим построить отношения с ними. Да, может, мы вообще ничего не хотим, и тогда мы очень быстро сказали, что не ко мне, до свидания, и пошли себе дальше. Понимаешь, вот я про что. Все зависит от фокуса от того, чего мы хотим, какие у нас намерения в отношении этих людей дальнейшие. И тогда уже выбираем, соответственно, и отношения, и тогда выбираем свою поведенческую стратегию. Вот, ведь ты говоришь недавно с теми, с которыми только-только встретились. А как насчет того, что с теми, с кем мы давно, они нас, не знаю, не знаю, да? Почему-то мы вот разозлились. Да, и и как тогда выбирать? Вы предлагаете сперва разобраться с теми, которые уже есть? Ну, просто наверняка те, кто уже есть, у нас по отношению к ним уже есть какие-то цели. Правда же? И тогда, научившись справляться с, со своим... с тем, как мы относимся к другому, когда, не знаю, почему-то мы разозлились, а не радуемся, да, почему-то не знаю, обиделись или почему-то разочаровались, то тогда те, с кем мы только встретились, тогда нам и с ними будет легче. Вот, тренироваться не зря говорят, тренируемся на кошках, тренируемся на близких. Мы всегда тренируемся на близких. Наверное, с, так. С каким вы настроением ну, относитесь к знакомствам? Как вы смотрите на незнакомых людей? Ну всегда как на, на какую-то возможность, на подарок, на то, что может меня обогатить. Этого это не для красного словца. Я знаю не, вас, что это и есть. На самом так... деле, на самом просто, ну я так еще устроена. Я всегда, когда люди, это по сути возможности. Вот прям по-другому вообще никак. Люди — это возможности. И там уже дальше то ли подарок, когда, да, эти возможности куда-то прирастают, то ли сюрприз, где мы удивились, в лучшем случае там как-то улыбнулись, пошли дальше, да, как раз то, что ты спрашивал. Но, кстати говоря, эти сюрпризы нас очень развивают. Не включаться там, не сливать энергию, а относиться проще и... Ну, Все имеют право на все, что они делают, и поэтому мы можем выбрать сами, как относиться к тому или иному проявлению вокруг нас. Да, я отношусь именно как к возможностям, к людям. Мне интересно. А что бы вы сказали людям, которые относятся к незнакомцам с некой настороженностью, с опаской, я бы сказал? Ну, например, моя дочка, будучи интровертом. Да. да я больше интровер... ближе, ближе к теме. Да, да, да. Будучи интровертом, она всегда, ну, не то чтобы прям как к опасности, но всегда насторожена. Угу. И мне было интересно с самого детства, не то, что вот сейчас она там подросла и вот так стала относиться. Она... Конечно, заходя в песочницу условную, да, там, во дворе, играя с детьми, когда есть незнакомые дети, она не так, как я. Я сразу прибегала и говорила, там, давайте играть, там, будем вот в это играть. А она сначала так садилась на краешек и наблюдала. И это меня очень удивляло, как вот она совсем по-другому, не так, как я. Она наблюдала. И потом, когда достаточно там было этих наблюдений, ну, на ее языке достаточно, она подходила и говорила «давай дружить». Вот это было uh -huh. у Алисы Коронная. «Давай дружить». Вот. И... Вот это Особенно она подходила. Такая... Уже, уже знаешь, что ей нужно. Мама научила, да? Да, понимаешь, я до сих пор так, вот, вот так же продолжаю, да, открыто и это любопытно и это интересно. А, правда, этого сейчас мало, потому что живу не в стране своей любимой, и мало у меня офлайна и мало встреч всяких. Надо бы как-то увеличить количество, это такая у меня стратегическая задача, увеличить количество офлайновых встреч, каких-то каких мероприятий, может быть, какие-то нетворкинги поискать здесь тоже. Вот, потому что за этим скучаю. При этом действительно у Алисы есть такой момент, вот, ну и не только у нее. И наблюдаю, когда участники в школе, они не бросаются сразу там, не знаю, открываться, рассказывать о себе, они тоже присматриваются. И там есть такое, что да, люди, это непонятно, и мне нужно время. И там, да, я спрашиваю, она говорит, мам, ну а вдруг там я ему не понравлюсь, а вдруг он или я его не пойму, или еще что-нибудь. Вот это за этим вдруг, там и стоит вот это какое-то опасение, а всего лишь разница в нашем устройстве, и это нормально. И это да. нормально, не нужно относиться к себе, как, значит, я там не такой, не так устроен, плохо устроен. Вот, кстати говоря, так как у нее сейчас вот этот все еще подростковый возраст, такой уже подростковый, но тем не менее, <coughs> этого больше сейчас. Это как-то острее ощущается. Ну, плюс не своя страна, плюс тоже мало общения. Потому что, конечно, практика в общении, она тоже многое решает. В общем, как лайфхак для себя, для интроверта, я беру, что можно, это вполне нормально, сидеть в песочнице, наблюдать, и потом, приняв решение, что вы хотите от этого человека, можно об этом прямо заявить. Какой у нас с вами сегодня будет квант? Да, тогда квант. Открываем. Давайте посмотрим, какой квант мы открыли. Вот такой. Я не помню, был такой или нет скорость. Не был. Это вообще не про меня. Не знаю, Не знаю. на что это намекает ваша книга. Слушай, ну послушай, как это про тебя. Та цитата такая краткая от меня в этом кванте. Торопись медленно. Так, так, так, все отлично. Ты понял? Так что это прям про тебя. Торопись медленно. И как раз это прямо как будто бы таким твой вопрос был про вот это, где мы затронули тему интроверта, экстраверты. Он прям про это. Потому что у всех своя скорость. И это об этом. Вот смотри, ты услышал слово скорость? И ты подумал сразу, что это надо быстро. А не так. Да, скорость это о том, что у каждого свой темп, у каждого свой ритм, у каждого своя скорость. И... Помнишь, когда вы учились и осваивали коучинг, я в школе говорила, все, да, там, встраиваться так, как надо, всему свое время, не нужно торопиться, нужно э, просто последовательно и постепенно обнаруживать, что уже усвоилось, да, и ушло в бессознатель, на бессознательный уровень, а куда нужно еще пока фокус своего внимания направлять. И... То, что мы выбираем сегодня, кардинальным образом влияет на то, что будет с нами завтра. Это еще одна цитата, mm -hmm. здесь как раз про скорость. И вот здесь, может быть, не надо лететь, а нужно останавливаться. И не нужно, очень у многих людей, вот если прямо уже говорить прикладными вещами про коучинг, очень у многих людей где-то такая вот фраза внутри, на уровне убеждений, Движение равно жизнь. Она хорошая, смотри, какая красивая, но смотри, что за ней стоит. То есть, когда я остановился, я как будто умер. И эта фраза хорошая, которая очень многих людей делает заложниками, и они не могут остановиться. А сейчас время такое особенное, когда очень нужны остановки, прям очень, потому что мы что-то потеряли. Может, потеряли? От иллюзий, понимаешь, до, до фантазий. Вот. Mm -hmm. А может, мы потеряли, ну, не знаю, близких или что-то, как я, дом, да что-то, ну, что, что э, ну, ценностное прямо, да на уровне ценностных вещей. А это требует остановки, перепрошивки, обновления внутреннего, какого-то э, внутреннего нахождения, какой-то новой точки сборки возможно даже себя да, да. Э, пристроиться к этим обстоятельствам и это как раз все относится к скорости потому что мы можем э, на вот этой скорости и не заметить что пришла пора остановиться и нас просто снесет тогда на этой скорости и тогда мы просто можем ну, уйти под откос слава богу если выживем даже метафорически там тоже под откос можно улететь. Но тогда это уже, возможно, придется здоровье поправлять, да, возможно, придется ну, довольно долго восстанавливаться. И э, действительно, вот это, наверное, основное для меня в этой теме скорость ⁇ это быть. Быть, да, э, всегда быть. И что бы ни случалось, то ли я слишком увлеклась этой скоростью, то ли я застряла в обстановке, вот это «быть» — это точка сборки. Так, кто я, где я, что происходит, и тогда э, с какой скоростью я несусь или чего не хватает для того, чтобы вновь включиться в поток и двигаться, или э, а зачем мне эта остановка. И сколько мне еще нужно времени для того, чтобы в ней э, с этим зачем разобраться. Вот э, об этом этот квант. Хочется какое-то упражнение от вас услышать, потому что я, я, я понимаю да, про, про, про это внутреннее состояние, но к нему нужно надо как прийти, да, вы, вы сказали, что нужно задать себе вопросы, да, и приходит в голову, может быть, медитация... Приходит в голову дыхание, да, просто подышать, так. Что, что есть варианты, как быть в этом, в этой остановке, что делать? Ну, опять же, смотри, прежде всего, кроме тех вопросов, которые звучали уже, да, где я, кто я, что со мной происходит, задать себе еще вопрос: зачем мне эта остановка нужна? Вот его прям сильно важно задать. А... Вот. С чем мне нужно справиться сейчас? За счет чего я могу это сделать? Это что-то внутри... внешнее или внутреннее? или все что Вот, смотри, надо. и следующий вопрос. Что внутри меня, ты прям сус сорвал, позволит этому быть? Внутри меня. А какие есть опоры снаружи? Тогда уже. Да? Чтобы мы сначала на быть опирались, а потом уже на опоры снаружи. И когда мы понимаем, зачем когда мы понимаем, на что опираемся, тогда мы просто это зачем реализовываем? И тогда, сколько я даю себе времени, можно вопрос еще задать на это. Если нет ответа, да, прямо такого, сколько времени мне будет комфортно сейчас вот просто обозначить это. Я даю себе день, может быть, кто-то скажет, да? А завтра решу. Может быть и так. Но Вопрос про время без ответа на вопрос «зачем?» не задаем, потому что иначе, может быть, и завтра, и завтра, и завтра. А во что я вложу этот день? Я что хочу в этот день тогда? Что должно со мной произойти, чтобы что дальше? Вот эти все вопросы и такие честные на них ответы, конечно, будут помогать собираться, собирать себя, собираться, видишь, собирать себя. Вот. А еще знаешь, я вспоминаю такую очень любопытную про скорость цитату для меня, которая сейчас как будто немножко даже развернет чуть-чуть наш взгляд. Мы с тобой всего лишь посмотрели на один из вариантов, что мы не а потом вдруг ну, поняли, что надо остановиться, или вдруг остановились да резко там в кювет упали и пришлось остановиться. И так может быть. Вот, а есть вот цитата Робина Шармы, чем быстрее ошибаетесь, тем скорее преуспеете. Еще раз, чем быстрее ошибаетесь? Чем быстрее ошибаетесь, тем скорее преуспеете. То есть скорость, можно на скорость смотреть не только как на движение по жизни, но, например, применить ее, ее ну вот, любим мы скорость, да. И ненавидим ошибки. А вот эта цитата, чем скорее ошибаетесь, тем быстрее преуспеете, она как раз помогает как-то и к ошибкам уже по-другому относиться. Подожди, любопытно. И тогда, может быть, нас вновь на дорогу выводят, ну, например, мы опустили руки, вот неслись, опустили руки, там что-то не получается. Вот. Ну, может быть, мы рано руки опустили? Может быть, мы руки опустили после первой ошибки? А ну-ка я попробую еще побольше поошибаться тут, да? Тестить надо. Где-то уже звучала э, в наших эфирах эта фраза, когда-то я услышала, надо мне очень нравится. И... Да, надо тестить, надо тестить, надо ошибаться побольше, чтобы преуспеть поскорее, вот что-то что в этом роде. Вот. И, наверное... Если в эту тему ты говоришь про какие-то еще техники, тут видишь, все зависит от того, чтобы дать технику, все зависит от того, в каких отношениях вы со скоростью сейчас. То ли вы летите, вот хотела да. хотели так, бы скорости и не хватает. Да? Вот. Это же совсем разные тогда техники и технологии. У меня, у меня в голове это звучит как вопрос, как понять, какая для меня скорость оптимально что ли да, как... да и тогда если у тебя такой вопрос Игорь, то от меня вопрос для чего ты слышишь угу. видишь фокуса нет для чего может быть для проекта там какого-то тогда будут свои технологии для там жизни сейчас в ну, ближайшие полгода угу. другие технологии ну, задавание то есть, вопросов то есть, оказывается еще скорости могут быть разные в одной этой жизни получается да? точно да может быть кому-то нужно замедлиться в жизни чтобы ускориться в проекте понимаешь а кому-то ускориться в проекте чтобы в жизни ну там какие-то другие процессы ну, не знаю ускориться в проекте э, там получить результат и тогда в жизни что-то там не знаю путешествие быстрее будет, как, о котором мечтает семья и которая там что-то там даст им и так далее, понимаешь? Вот скорость – это не что-то единое, например, там, я быстрая, ну, в принципе, вот я быстрая, но мне очень важно, важно замедляться, мне очень важны остановки, и это то, что я в свою жизнь забираю, и то, чему учусь, а кто-то там более медленный считает себя медленным, да, вот, Но опять же можно посмотреть на это. В чем-то медл... считает себя медленным, но ему надо в чем-то эту скорость. Не в принципе стать быстрым, а в чем-то эту скорость тогда добавить. Как, как мы можем ориентироваться по уровню энергии внутренней? Когда нам нужно ускориться, когда замедлиться, насколько это <связано> на, на, взаимосвязанная вещь? энергия и скорость да, да вот да. если посмотреть так ну, сразу что бросается в глаза в этой теме конечно же для того чтобы скорость развивать нужна энергия но для того чтобы энергия была нужны остановки в том числе понимаешь остановки и паузы вот потому что уровень энергии определяет уровень там лидерства и амбициозность, амбиций наших и результатов и достижений, а не скорость. И, например, мы можем, когда есть энергия, мы можем скорость развивать как это, с помощью других людей. Mm -hmm. Ну, то есть я могу не быстрее сама что-то делать. А быстрее, чтобы был процесс, потому что будут делать трое. Если спросить, что первично, то энергия. Есть энергия, тогда мы, мы можем размышлять, придумывать, менять, там, в том числе и управлять скоростью. Вот. Нет энергии, не о чем говорить. Вот, не будет и скорости. Скорость может быть разве что как как это сказать, когда машина едет, уже мы мотор выключили. Реактивно? Нет, есть угу. какой-то прям термин сейчас ускользнул. По, инерции, меня по это... инерции. По инерции, точно. По инерции мы можем по инерции как-то двигаться без энергии, конечно, можем. И даже эта скорость может быть большой. Но знаешь, как будто мы такие, знаешь, заснули, а оно все равно несется. Но это не будет. так По инерции мы двигаемся точно не туда, куда нам надо. Помехи. Почему? Мы-то мы поставили цель и инерцию придали, но все вокруг поменялось, и цели нужно корректировать. И пути нужно корректировать. И чем больше изменений вокруг, тем больше требуется нашей включенности в эту корректировку. Поэтому нам нужна энергия, а значит... Нужно, ну в общем, знаешь, если формула, сначала быть, да, я, когда я есть, я управляю собой, тогда я могу управлять и всем остальным, в том числе и скоростью. Быть, энергия, скорость. Вот как-то так это звучит, как, такая, как алгоритм уже. Как вы оцениваете скорость своей жизни? Ну, смотря, что замерять и смотря, что... можно на следующую неделю. <laughs> вот, да. Потому что у меня, как у человека глобального, уже пошли какие-то, знаешь, сразу, подожди, скорость своей жизни и уже какие-то такие э, ощущения. Э, скорость, наверное, вот если прям жизни, то она большая. Процессы, которые идут сейчас, ты знаешь, может быть, это и как-то связано с, в том числе и с Пасхой, и вот как-то mm -hmm. с вот этим каким-то, что для меня действительно про обновление, про какое-то, про чудеса, про какие-то такие очень вещи, такие, знаешь, сакрально-интимные, и... Вот в этот период, вот какая-то и прошлая неделя, и эта неделя, нет, не прошлая, именно эта неделя в большей степени. Нет, прошлая тоже, прошлая и это, все правильно я говорю. Они для меня про какое-то больше замедление. Mm -hmm. У меня меньше, меньше нагруженности в каждом дне. Я даже намеренно э, не ставлю пустые места, там что-то, у меня какое-то такое больше больше какой то такого внимания к себе и такая такие две недели, которые помнишь, рассказывала тебе про обучение в марте вот, и кстати на следующей неделе, на этой неделе моей, будет встреча такая послевкусие где мы будем друг друга Закончили. поддерживать. Да, я закончила обучение, закончила, и при этом уже договорились о встрече, и вот она будет как раз на этой неделе. И ты знаешь, вот идут, наверное, в том числе и эти процессы, вот все всегда вовремя, это тоже моя фраза относительно этой скорости. И вот это время... Но для меня про какую-то новизну внутреннюю, как человеческую, я как человек. И при этом есть много процессов по разным продуктам, новым совершенно. Сейчас мы работаем с командой над моим сайтом, Алла Заднепровская. Такой сайт рождается, сейчас зарождается. И прямо это прям интересно мне, я никогда не особо не работала ни над одним из своих сайтов, ну вот прямо так, такой включенности у меня не было, как сейчас. Но ну, есть команда, они там работают, я что-то корректирую, а сейчас большая отключенность. и мне это важно. Готовим очень интересный продукт. Будет, мы готовим с моим партнером Машей Плохотник программу обучения менторов. Это именно это, будет ментор как профессия. И прям не, я очень это до... не только в коучинге, это... Нет-нет, это широкая рамка, широкая рамка в коучинге тоже можно использовать, вот, именно ментор как профессия, а факультативно это может быть и для руководителей, и там, коучи, особенности есть, но, в принципе, профессия ментор – это профессия ментор, и неважно, какая специализация вот, сначала профессия, как и в коучинге, сначала профессия, а потом уже специализация, так и здесь. Тоже очень вдохновлена, потому что много такого интереса у меня, новое что-то рождается. Вот, вот какие-то такие процессы у меня сейчас. При этом я буду участвовать на этой неделе в очень любопытном форуме онлайн, который женская академия проводит. Я буду... Проводить менторинг в ICF-сообществе открытый, и туда уже, я не знаю, Игорь, если ты там есть, записывайся тоже интересный процесс такой. Вот. Причем часы можно записывать себе в практику для сертификации. Вот такая неделя, посвященная творчеству больше и каким-то таким открытым дверям, открытым. У меня на этой неделе «Калейдоскоп клиентов». Это формат практики. И, кстати, уважаемые зрители, дорогие наши друзья, вы можете попрактиковать коучинг, записавшись к нам на такую вот практику, потому что сейчас 32-я группа, студенты этой группы, уже прошли три модуля. У них уже по 30 там, часов практики с людьми не из группы. А если взять с людьми из группы, то, наверное, больше 100 часов практики. Поэтому пока это бесплатно, да, потому что калейдоскопы – это больше практика где они получают обратную связь от менторов. Записывайтесь, мы дадим вам ссылочку, вы можете попробовать коучинг для себя. Под, под каждым вот. под каждым эфиром есть эта ссылочка, да, поэтому приглашаю, тоже очень классный опыт. Обязательно. И вы сказали про, про менторинг, и да. я вспомнил про, про то, что... Мы же, мы же просим задавать вопросы под нашими эфирами, чтобы люди были активны. И под одним из наших прошлых эфиров был комментарий по поводу коуч, коуча. Да? Мы говорю о том, чтобы коуч, коуч, коуч. И э, девушка спросила, почему не учитель? Да? Почему мы используем слово? Э, ко, коуч, а не учитель? Ну, учитель не очень подходит слово как коуч, это все-таки разное. Но я спрошу в разрезе кросс-менторинга. Да? Почему, почему не, не учитель, а почему ментор? Угу. Ну, давай все-таки начнем с ответа той девушки, yeah. потому что мы с тобой понимаем, а кто-то нет. Люди, которые не понимают, что такое коучинг, думают, что это перевод тренер, и отсюда уже учитель, и отсюда, что коуч – это тот, кто обучает. Нет, друзья, коуч – это тот, кто является вашим партнером по тому, чтобы вы перенастроили свою жизнь так, как вы этого хотите, чтобы вы жили своей жизнью, ну, той своей жизнью, которой вы хотите. Может быть, чтобы вы реализовали цели, может быть, чтобы у вас были гармоничные отношения, может быть, чтобы вы занимались любимым делом, может быть, чтобы вы чувствовали себя лучше, да, больше были в каких-то состояниях, которые вам больше нравятся. Вот и коуч, как партнер здесь, он задает вопросы, используют техники, технологии, которые позволяют вам находить ответы, смотреть на ситуации по-разному, добывать энергию и делать все эти значимые результаты в своей жизни. Это коуч. И действительно, Игорь правильно сказал, вот учитель больше подходит как будто бы к ментору. Да? Но опять же, чем отличается? Ментор делится опытом. Да? учитель обучает какой-то технологии которую он изучил например историк он сам не участвовал в сражениях он сам не, не побеждал там в войнах но он обучает этому предмету он его изучил хорошо и теперь он ему обучает он как будто передает знания да? а ментор это тот кто э, делится своим опытом помогая таким образом достигать целей если ты еще и коуч и ментор тогда это такая вот такая прочная связка как будто взаимоусиливающая друг друга которая позволяет сделать просто мега крутые результаты думаю что мы ответили я подумал о том что сложно объяснить отдельно что такое коуч и что такое ментор объяснить что такое ментор коуч в два раза может быть сложнее так, если остаются у вас вопросы по поводу того, что есть что, кто есть кто, то обязательно нам их задавайте. А карту давай достанем класснючую. Вот сейчас прям она хорошо ляжет. Вот она колода, пока Игорь настраивает, я вам ее показываю живьем, так сказать. Открываешь, Игорь? Да. Да, и пока... Ага. Давай А1 откроем. Далеко не ходить, да? Да. <свят> Какие выводы я уже сделал, да? Какие выводы я уже сделал? В контексте скорости, в контексте быть, энергии, Тех вопросов которые мы поднимали действительно какие э, выводы какие уроки уже извлек какие выводы уже сделал э, исходя из э, того как я сейчас двигаюсь в жизни э, да какие что мне сейчас нужно то ли добавить скорость то ли наоборот ее уменьшить э, и чтобы добавить чтобы не знаю, реализовывать то, что хочу, или уменьшить для того, чтобы собрать, быть там и обновиться, и уже там с новым, сделать новый рывок, и уже там разгонять дальше скорость. А может быть, кому-то просто вообще поисследовать, а какая скорость моя, и в чем, там, зачем, и вот в этом всем разрезе этих исследований, какие выводы уже у вас есть, друзья, можете ответить себе на вопросы и посмотреть на эту картинку, возможно, тоже она везде. даст вам какие-то смыслы. Я поняла, уже разгадываешь, да? Что бы это значило? Как связать петуха и выводы? Да, возможно, через взгляд, одежду, то, как она держит его, какие-то детали на этой картинке. Вот э, все имеет значение, но ты же помнишь, что мы интерпретируем э, только через себя и те ситуации, которые проживаем. По-другому э, это будет так, знаешь, фантазии и иллюзии. Угу, интересно. Будет чем заняться после нашего эфира? Над чем подумать? Ну что? Э, что же вам пожелать, друзья? вот э -э Махатма Ганди сказал такую штуку однажды. Если ты хочешь перемен э в будущем, стань этой переменой в настоящем. И это, по-моему, отражает и сегодняшний эфир. Это он про коучинг, да? Это, это он, он еще не знал такого слова. А вот... Это ж про, смотри, это прям прямую про скорость, потому что вот вспоминаю очень ярко на моей коучинговой игре «Фокус», так бывает. Люди говорят, а как я достигну? Ну я ж тут не получу ключи от квартиры. А потом, когда заканчивается игра, они говорят, я поняла, у меня вот сейчас то состояние, когда я с ключами, реально. И я вообще понимаю, что все остальное дело техники, у меня не сомнений. У меня одна уверенность, у меня все четенько, я понимаю. Так вот, он стал этой переменой, да? он, он уже эта перемена. И осталось только уже дальше, ну, внутри это проделано, теперь надо это воплотить снаружи, дальше дело техники. Вы вот пусть у вас... Да-да, да, кстати говоря, игра будет, кстати, не так, игра будет 20, ближайшая 29 апреля. 29 апреля редко, но провожу, изредка провожу, потому что есть желающие обучаться именно, обучиться игре, чтобы ее проводить. И я под, под этих людей уже ставлю, ставлю и провожу. Так что приходите на игру, э, обретайте вот это «я», становитесь переменой в будущем, э, пробуйте коучинг, идите вон на калейдоскоп или запишитесь к Игорю, на, на сессию, запишитесь кому-то еще. В общем, что-то делайте, когда вы поняли, с какой скоростью вы двигаетесь и что вам, что вам нужно. В том числе и обновляйте себя, если это остановка. Спасибо вам большое Спасибо, за то, что добрый. вы с нами, за то, что слушаете нас. Пишите больше комментариев и ставьте огонечки таким образом. Э, легкие понедельники вместе с их легкостью, вдохновением, горизонтами. Не знаю, устойчивостью, жизнестойкостью э, и переменами э, будут у большего количества людей. До, встречи. До скорой встречи.